Давненько у меня на обзоре не было девайсов от чудесных ребят из компании Elif. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про Elif iSolo Air. Новинка поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой стороне у нас есть логотип компании, название самого девайса и изображен мод. Также есть пиктограмма с преимуществами девайса. Открыв коробку, мы сразу же увидим девайс в собранном состоянии. Под поролоном нас ждут два испарителя, белый кабель USB Type-C, гарантийный талон и очень большая информативная инструкция. Внешний вид у новинки просто потрясающий и отдаленно напоминает дизайном девайсы из линейки Aegis. Размеры у него совсем небольшие, высоту он 91 мм, а весит всего лишь 90 грамм. На лицевой панели находится довольно большая и очень приятная по отклику кнопка Fire, чуть ниже находится информативный дисплей, еще ниже находятся кнопки плюс и минус, и в самом низу разместился мой любимый порт USB Type-C. У кнопок отсутствует люфт, и как я говорил ранее, они обладают очень приятным кликом. А общая эргономика девайса делает его удержание максимально приятным. На информативном дисплее мы увидим заряд аккумулятора, сопротивление на испарителе, общее число сделанных затяжек и выставленную мощность. Внутри этого крошечного мода спрятался поистине огромный аккумулятор на 1500 мАч. Заряжается он силой тока в 2 А, а это означает, что от 0 до 100% он зарядится примерно за 1 час. Максимальная мощность у новинки 40 Вт, минимальная 1 Вт. Из функционала здесь представлен лишь режим Power. В верхней части расположился регулируемый обдув. Регулируется он при помощи небольшого рычажка и поворотного кольца. Можно настроить от тугой сигаретной затяжки до довольно свободной кальянной. За такое крутое решение компании Elif огромный респект. Ну и в самом верху располагается картридж, он обладает довольно стандартным объемом в 2 мл, работает на сменных испарителях коих 3 штуки, на 1,2 ома для более сигаретной затяжки, на 0,8 Ом для чего-то среднего и на 0,4 ома для более свободной, то есть кальянной затяжки. Крепится к моду при помощи довольно сильных магнитов. Также в нижней части находится отверстие заправки. Оно действительно большое, так что заправить этот картридж будет очень просто. В конце этого ролика я рекомендую данный девайс как пользователям со стажем, так и новичкам. Он обладает простым функционалом, регулировкой обдува и просто огромным аккумулятором, который при этом довольно быстро заряжается. А еще данный девайс обладает потрясающей вкусопередачей и он невероятно хорошо передает никотин, так что за это отдельный плюс